чтобы они сопроводили нас до этого ребята можете сопроводить нас до пятого роддома нет да мы рожаем просто Жахмет, не в России, да? отправят куда-нибудь в этот, на родину, дальше. все. о <свас> <свас> <свас> <свас> я первый раз вижу. <свас> да, ну челик на Дерска выехал. Какой?